Ух ты, и снова я, Александр Криволап Печенеки. Всем привет, ребятка. Сегодня 30 июня 2021 года. Это цветок юка ничатая. Юка нитчатая. Многолетнее вечно зеленое пестриковое растение. На поверхности почвы образует крупную розетку мечевидных листьев высотой до 70 сантиметров. Смотрите, мечевидные листья юбки красивые. Летом юбка выбрасывает цветоносы высотой до полтора метра. Вот. Цветонос до полтора метра. С крупными бело... белыми цветами. С крупными белыми цветами юбка. Из всех юг это нечатая, самая морозостойкая. Она может выдерживать продолжительные морозы до минус 30 градусов. Цветы югки кремово-белого цвета, поникшие, пониклые колокольчатой формы, собраны ветвисто... ветвистое соцветие высотой, полтора-два метра. В конце лета их необходимо будет срезать. Зацветает растение на второй год после посадки. Время цветения с конца июня по август. Растет юбка даже на песку. Размножается юбка делением куста, но можно выращивать и семенами. Но только набраться надо терпения. Зацветает юбка на второй, на второй третий год после посадки. Цветы юкка, Смотрите. Цветы юка Цветы юбка. Красавица. Просто красиво, ребят. Ну все, ребятка. Всем пока-пока. До скорого. С вами был Александр Криволопеченегий. Цветы юка нечатая. Многолетнее, вечно зеленое пестриковое растение. Пока-пока, ребят.